Клево всем, друзья. Наконец-то вырвался на рыбалочку. Первый раз за 4 месяца. Фух, дела были, не мог выскочить. Сейчас я нахожусь в центре Краснодара. Озеро Карасун. Один из Карасунов приехал с Фидером. Поймать, попытаться хоть что-то. Так что сейчас 4 ноября. 10 градусов тепла. Днем обещают до 14. Я на одном из краснов города Краснодара Поподробнее об краснодарских озерах я вам расскажу в процессе рыбалки А сейчас погнали! Друзья, озеро Карасун, именно это, на котором я сейчас, как и все озера Краснодара, дикие, несмотря на то, что в них запускают рыбу. Да, есть ребята, которые сами скидываются деньги, запускают рыбу, хотя периодически государство само по себе тоже запускает рыбу. Непосредственно это озеро имеет глубину до 8 метров, ключи, термоклин, летом не опускается ниже полутора метров поэтому в прикормке никаких добавок я делать не буду, буду ловить чистыми составами а, в этом водоеме сейчас что можно поймать? лещ подлещик, плотва а, и карп сазан который физически запускают, карась еще поэтому я буду делать пылящую прикормку с надеждой на поимку карпика и сазанчика прикормка будет состоять из Черный лещ. Такая прикормка. Гулькетч пачка 800 грамм. Тяжелая прикормка, не пулящая И из этой же серии зимняя плотва. Плотва пулящая Как раз вот два вида прикормки, одна будет пылить, одна не пылить будет очень просто добавлю сейчас сюда просто воды и больше ничего водоем дикий рыба очень осторожная и скажем так даже прикормки на основе рыбной муки ее могут отпугнуть из-за этого периодически здесь карповики пролетают они приезжают Становятся, делают свой обычный карповый замес с учетом как они обычно ловят на карповых водоемах прикормки с большим количеством рыбной муки и в итоге поклево даже летом когда здесь вокруг люди как кормя просто хлебом мамакухой сидят на удочке ловят карпа карася первый этап добавил, остальное буду добавлять чуть попозже, как обычно. То есть буду делать обычную тяжелую прикормку, пылящий состав прикормки плотва даст люфт в толще воды. Глубина ловли в районе 6 метров, прикормка должна быть довольно тяжелая, чтобы смогла дойти до дна. Ну что, ребятки, прикормка готова. Начну с закормом. Точку отбил. Она буквально тут в 15 метрах. 15-20. Сейчас давайте посчитаем вместе, даже интересно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 15, 1, 2, 23, 2, 4, 25, 26, 5, 7, 20. 28 оборотов катушки глубина 6 метров леска будет идти вот так кормить буду сначала закормочной вот такая кормушечка, в надежде подойдет подлещик или карп с сазанчиком даже интересно сколько она падать будет На счет 37 упало. С собой у меня есть опарыш, который буду использовать для наживки. И возможно чуть-чуть добавлю, порежу в прикормку. И с собой есть мелкий мотыль мороженый. Тоже взял, кусок отломал и разморозил. Который тоже буду добавлять в прикормку. А вдруг сработает. Классно так сидеть посреди Краснодара. И в такой прелести. мелкого мороженого чтобы на точке что-то было вдруг подойдет рыбка чтобы ее удерживала а дальше уже буду добавлять все остальное по обстоятельствам если будет нужно такой компонент мелкий который и не насыщает рыбу и в то же время способен ее удержать на точке до того момента пока я дам там опарыша добавлю или еще мотыля добавлю все, за корм готов. Цепляю рабочую кормушку. Самое интересное, у меня закончились кормушки. Значит, несколько месяцев без рыбалки. Ставлю вот такую 50 -ку. Хотелось бы побольше объемом, но что есть, то есть. Есть или маленькие, или большие. Ловить буду 30-сантиметровым поводком. Если не будет другой необходимости. Поставлю вот такую красную тоненькую десяточку Он размером как 14 на 012 поводке начну с него а дальше смотреть будем или увеличиваться или уменьшаться возможно уменьшаться монтаж у меня обычный онлайн с фидергамом как я вижу эти монтажи можно перейти по ссылке посмотреть поводок ставлю просто на удавку ничего сложного нету три красных опарыша, это может оказаться много, но ну, начну с этого, Все. первая кормушка, ну что в бой, Перезабросы буду делать примерно 10-15 минут. Сейчас не лето, там мелочи нету, сжирать прикормку некому, а я жду рыбку покрупнее, вдруг подойдет. Нету хлебушка, не захватил, не подумал, покормил бы сейчас курочек лыски. Чаек толпа летает, но ну, чаек всегда много зимой здесь. Была первая поклевка. ходу подошла плотва, потому что нападение в толще были поддергивания, а потом поклевка со дна. Думаю, был бы мотыль. Рыбка уже была бы. Оп-оп-оп. есть, есть, есть, есть, есть. Кто-то есть. Кто-то, кто кто-то. Кто-то, кто-то, подлещик, подлещик, вот и сопливчик местный. Первая рыбка, подлещик, думаю, был бы мотыль, было бы повеселее, небольшой, грамм 100, а тут он есть до 4 килограмм. Первая моя рыба на Карасуне за много-много лет Хотя это водоем, на котором я учился ловить Рыбу, учился плавать Что тут у меня только не было Я его переплыл вдоль и поперек сотни раз На лодке и вплавь Рыбка подошла перезабросы буду делать раз в 4-5 минут, раз вот были первые поклевки, чуть-чуть добавлю темп, здесь что-то хорошее ребят, ого ого, ого. рыбка, рыбка тяжеленькая, пошла медленно, не спеша, поклевочка такая Ох уху ху ху мне нравится. Мне нравится. Крючочек маленький. Поводочек тоненький. А рыбка хорошая, тяжелая, бойкая. Карпик. Карпик, карпик, карпик, карпик. Подошел. Ну раз карпика подошел, что? Леща не будет. такой грамм 500 сазанчик пожалуйста 16 крючочек такой красивенький 4 что же у нас, сентябрь октябрь 4 ноября друзья такой. такая уверенная поклевка была не дерганная как у подлещика а? раз и пошел маленький крючочек посмотрим дальше будем увеличивать или нет так сейчас еще меска добавлю надо рыбку удерживать надо удерживать Быстрее затопить леску Удилище вниз в Воду Отбилась Коснулась дна И потихонечку Становлю на стоечку Сначала видел касание было Чуть-чуть плавненько дернулось Все, видел, рыба зашла на точку И через время Хорошая уверенная поклевка Давай, давай, давай тут-то есть на точке уже два раза шевелил но пока оп давай давай давай мимо мимо бац бац и мимо друзья озеро карасун на котором я ловлю это уникальный водоем Начну сдалека. Когда-то очень-очень давно по этой территории протекал протекала река, которая называлась Карасун. Так, если еще будет один пустая поклевка, увеличу размер крючка. Город строился и реку засыпали. Просто засыпали полностью. Оставляли небольшие озерцы озерца и в итоге по краснодару появилась сеть озер карасун некоторые из этих карасунов на которых я в детстве ловил рыбу полностью уже закопанный и на их месте допустим карасун на второй пятилетке который был возле химзавода на территории самого хидзавода и на территории э, карасуна все это сравнялось засыпалось и сейчас большой микрорайон из 16 22 этажных домов хотя я в детстве там ловил рыбу мы ловили в большом количестве карася сазанчика, сюда выпускали ведрами, а я жил тут недалеко Пятиэтажка. На этого карася мы ловили здесь окуня-щуку. И ведрами все лето его вносили сюда, выпускали. Потому что там его было очень много. И он там даже задыхался. И непосредственно этот карасун когда-то давно, примерно 50 лет назад, когда начал застраиваться пятиэтажками микрорайон улицы Селезнева, на той стороне кубанский государственный университет а здесь был остался небольшой водоем и вся остальная участок был высушен засыпан перекопан нет вот построили дома загнали технику экскаватор поклевочка загнали земснаряд и вырыли огромный водоем длина его от одного конца до другого чуть чуть меньше километра а может километр, да, километр примерно ширина в районе 200 чуть меньше метров наверное метров 150 Посередине есть полуостров вот эта сторона на которой я сейчас ловлю от полуострова до 49 школы это было нерестилище именно здесь рыба нерестилась солнечная сторона Та сторона более теневая, там бугор, дома, и эта часть лучше всего прогревалась. Когда вырыли водоем, углубили, расширили, сделали глубину 6 метров в нем, запустили огромное количество рыбы, карась, золотой, серебряный, буфало американский, сазан, карп, толстолобик, амур. Щука, окунь, красноперка, плотва, лещ, полно, линь, рак, все в большом количестве. Ну, люди купаются. 4 ноября люди купаются. И умные люди времен СССР поняли, рыбы много, а ланилиститься и негде. Потому что от берега сразу был обрыв. И была загнана опять техника это по рассказу моих родителей и был срезан берег полностью вокруг карасуна и в итоге сделали ступеньку маленький обрыв метровый потом плавное погружение еще и обрыв сразу до дна то есть такое получалось обрывчик площадка с плавным погружением и Большой обрыв до дна Начал расти камыши Трава, рыба вовсю стала не нереститься Буфала, Как во вовсю, по всему краю Ее запускали очень много Без подпитки малька Со временем выловилась Она не, не акклиматизировалась И не стала у нас не нереститься Мы ее называли король Здесь в Краснодарском крае Лично я ловил буфалу Где-то полтора-два килограмма в этом озере мой папа поймал на перевертушку, на пирожок с повидлом, который взял для меня, для писюнас. Я с ним плавал на лодке, он ставил перевертушки, ставил на макуху. Виталик сожрал кусок макухи, и пришлось взять его пирожок с повидлом, поставить на перевертушку, на которую он поймал буфалу на 4 килограмма. Самое интересное, вся буфала была всегда и икряной, была полная сковородка икры просто обеждение а, судак место для нерестилища его нету ветер усиливается и поэтому судак со временем тоже исчез последнего судака здесь поймали лет 15 назад он постепенно вылавливался вылавливался места нерестилища нету и он исчез в одно в один момент пропал карась практически если в детстве его было очень много ловили ловили головастика, так траву понимаешь, что там забито вот таким карасиком. Со временем он тоже исчез, он был, но в очень малых количествах. Линя валом. Сейчас линя ловят килограмм плюс. Я в детстве ловил длиной больше 30 сантиметров, но чаще мелкий. Есть сом. Я здесь самов ловил до 7 килограмм. Мои друзья ловили 10 плюс. На спиннинг. На перевертушки на переметы леща было очень очень много несмотря на то что здесь постоянно стояли сети переметы сетей очень по многу бывало такое что просто смотришь весь поплавках вызывали ментов ну никто ничего мой папа увлекался здесь лещом и он ловил крупного леща самый крупный что лещ здесь ловил 4 400 весом у него были места, выходил на лодки, он каждый день кормил, каждый день. На работу, не на рыбалку, утром перед работой выходил, закармливал, сматывался, ехал на работу. И в итоге ловил. Средний лещ это был полтора-два килограмма. Средний лещ. Это ну, хороший клев, за утряночку десяток он поднимал. Мелкого ладошечного немерено, Мы его называли пивным. Мы его ловили в больших количествах. Потом <салившись> солили, шли к друзьям. Садились с такими тасиками, Смотрели телевизор. <салившись> видео. <салившись> и кушали соленого, вяленого ладошечного подлещика. Окунь в больших количествах. Щука это спиннинг. Живец. И леток так 7 Десять назад, не помню когда, на Карасуне началось строительство двух огромных домов. Это должна была серия идти из 13 или 14 домов, вот туда, из восточного рынок Первый дом стоял, здесь вдоль Карасуна были рощи из деревьев, парк. Первый дом была сосновая роща, ее под корень воткнули этот дом второй дом стоит на месте э, рощи грецкого ореха и дальше сюда шли сосульки, ну вот они еще есть, это такое, с большими листьями, не помню как называется такими сосульками, а частично осталось карасун засыпали, все нерестилище полностью засыпали, сейчас сразу обрыв до 6 метров рыбе тут не нереститься негде При этом а лет пятнадцать назад почти все карасуны зарыбляли некоторые были пол осушены углублены и зарыблялись рыбой это было лет 10-15 назад в итоге здесь появилось много сазана карпа и карася карась тут кило плюс пары ловят и плюс несколько лет подряд Группа энтузиастов тоже запускает в основном Амура и Сазанчика с Карпиком. Но проблема в том, что вся эта сторона стала не кормовой. Здесь камни, огромные булганы лежат. Из них составлен берег и сразу идет обрыв. Кормовой базы почти нет. Осталась только та сторона с кормовой базой, но она не теневая. То есть нерестилища нету. Да, рыба найдет, где нереститься, скорее всего, как раз будет в тех местах нереститься. Но вот то, того нерестилища, как было здесь, а здесь было так, вот примерно в пяти метров от меня, ивы в воде. И от ив до берега еще было пять 7 метров. Вот это вот вся ширина была мелководья, и вы стояли в воде, корни такие огромные, в которых раков, щуку мы руками ловили. И вот это все было нерестилище. Огромная кормовая база. Было много травы. Была валеснерия, роголистник. И еще наподобие роголистика, только более мягкая, не помню, как называется. Ну, в итоге, с тех пор, как начали дома строить, я еще жил здесь. Я просто перестал сюда ходить. Мне это было тяжело. Потом я переехал в другой район города. И вот за весь этот период я второй раз здесь. Сейчас глубина в самом глубоком месте где-то 8-8,5 метров. Оп-оп, есть, есть, есть, ребят. Есть, есть, есть. Есть, есть ребят, импанул. И клевочка. Поклевочка. На одного опарыша. Кто-то, кто-то, кто-то, кто-то, кто-то, кто-то. Кто то кто это, кто это? Подлещик. Подлещик. Возможно, выше стоит. Какой красавчик. Вот а? побольше. Красивый. Темненький. А, смотрите, как положено за низ губы. Вот такой красавец. Давай, давай, давай, давай, давай. Опа, есть, есть, есть, есть, есть. Есть, есть ребятки. Кто-то есть. Есть, есть, есть. Походу подлещик. Подлещик. Подлещик. Да, да вот он, красавец. Ай-ай-ай, <смех> все, лег. Эй, пацак, далеко. Ой, хороший. Хороший, друзья. Шикарный. Опа, опа, оп, оп, он, он, он, друзья. Он, он, он. Иди, иди, иди ко мне. Иди мой хороший. Иди, иди, иди, иди, Фрикцион отпущен. И опять забыл был подсак подтащить. Давай, давай, давай. Выходи, выходи, выходи, выходи. Ага, ага. А, есть. Сазанчик Друзья, согласитесь, лайк Такой же, как первый Но мельче, чем который сошел Зря я эту штуку взял в шахте. опа, отлично. Тоже с полкило. А вот такая красавица, русатый. Друзья, всем огромное спасибо за беспокойство. Мне очень многие писали, спрашивали, что случилось, куда я попал, пропал, почему не выпускаю видео. Ну, много всяких семейных проблем, в первую очередь финансовые. Так что о спонсоре, друзья. Спонсор моего канала, интернет-магазин мебели, студия мебели мастерская. Ссылку на магазин я оставлю в описании. Классный интернет-магазин. Оставная его работа все-таки по Краснодару. Но край берет тоже очень много в магазине. Есть у магазина машины, с которыми он сотрудничает, возит по краю сборный груз. Также есть водители-гозели, которые возят, возят отдельный за отдельную плату. Более двух тысяч товаров. Большая складская программа товаров. Скажем так, более 100 моделей модульных кухонь. Там более 300 моделей стенок, гостиных, спален, прихожек, обеденных столов. Магазин сотрудничает более чем с 20 фабриками России. Также в его ассортименте есть кухонные обеденные столы производства Малайзии и Китая. При наличии товара на складе поставка осуществляется по Краснодару в течение от 1 до 4 рабочих дней после внесения предоплаты. При заказе до 50 тысяч рублей предоплата составляет всего 1 тысяча рублей остальное при получении товара. Средняя цена погонного метра модульной кухни, фабричной, кухни с которой можно собрать угловую, прямую, п-образную все что угодно, высокую, низкую какую угодно средняя цена погодного метра 10-12 тысяч то есть это фабричное качественное производство и классная цена ссылку оставлю в описании цены магазин всегда держит актуальные скажем так, 90-95% цен, оп, Оп, оп, Есть еще один У магазина актуальные Поэтому если надо Заходите, смотрите Заказывайте, звоните Транспортной компанией Магазин тоже отсылает по всей России Вот буквально недавно Отсылал кухню Хорошую большую кухню На Дальний Восток Клиенты сказали, что с доставкой Им вышло в 2,5 раза дешевле Чем приобретать у них Зеркальный. Небольшой, такой же. Красивенький. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Есть. Есть, ребята. Ой, какой красивый, смотрите. Кстати, первый мой карп. Первый мой сазан карп пойманный на удочку <laughs> это был зеркальный на 3 килограмма это мне было лет 10-12 то ловил всякую мелочевку а тут с папой ловили не мелочевку вот он смотрите красавец Ух, шахта какая так что друзья я никуда не пропадал основная причина это все-таки финансовая Также спасибо всем кто беспокоился но я это время зря не тратил друзья я уже как-то рассказывал у меня травма спины разбит хрячек 4 поясничного позвонок подвижный И это одна из причин, почему я бросил ловить судака в первую очередь. Я физически не могу долго ходить. А судак все-таки это основная. У нас это пешая рыбалка. Ходовая. Постоянно на ногах. Постоянно стоишь, передвигаешься. И у меня позвоночник не выдерживает И даже с лодки там с товарищем мы ловили Я после проведения Дня В лиманах на лодке Почти неделю приходил в себя Порой очень тяжело Значит Все вот по 4 месяца Я хожу в тренажерку У меня очень большой, я в детстве занимался усиленно спортом, скажем так, в 16 лет при весе 75 килограмм, я делал сжим лежа 105 килограмм. Так вот, я хожу в зал, скинул 10 килограмм, сижу на диете, поднялся до 100, сейчас опустился до 90. К сожалению, я сижу на минимуме питания, опуститься ниже пока не могу, но сейчас добавил нагрузку. Я создал себе комплекс по укреплению мышечного каркаса. И в первую очередь давлю на мышечный каркас. Так что я занимаюсь. И дай бог в скором будущем я смогу заняться ходовой рыбалкой. И вот еще видео по ходовой рыбалке. Так что всем спасибо, что беспокоитесь за меня. Было огромное количество... С чего снять, вы даже не представляете. Ну, скажем так, ловля Амура на удочку, на мах. Ловля целенаправленно Амура э, на платниках на фидер, целенаправленно. Так же, как и на удочку. Ну, вот в таком ракурсе было много чего, поездить по краю, половить разную рыбу. Еще у меня есть желание, это Болонская удочка. Но, к сожалению финансов на них нету, хорошая баллонка дорогая, так же как лодка, была бы лодка, я бы сейчас бы с лодки много бы снимал, щука, судак, карась, но к сожалению, лодки у меня нету, последняя умерла, но, друзья, если кто-то хочет помочь финансово, заходите на канал, в разделе о канале, есть карта, на которую можно скинуть любую денежку. 10 рублей, я буду уже рад. Так что, если кто-то поможет, будет респект. Ловим рыбку. Надеюсь, еще поймаю. Давай, давай, давай. Поклевка. Сход, да? Или нет, не пойму подлещик на на мелкий ага. и поклевка добежащая да была. Да, подлещик Ой, хорошенький хороший хороший мелкий мелкий зажрался таких в кубани когда ловят это все это я поймал леща. рыбы подлещик вода не бывает а есть лишь Сопливчик Давай, давай, давай, давай, давай. Опа, есть, есть, есть, есть, есть, есть, ребятки. Кто-то упористый. Упористый, упористый, упористый. Хорошенький. Фрикцион на минимуме. Ух, как упирается классно. Ух, класс, класс, класс. О -о -о -о, смотрите, смотрите. Нифига себе. Ничего себе. Класс пока поднять не получается. Но я и не форсирую. По... Крючки тоненькие, поводки тоненькие. Вот он, вот он, вот он. Кто это? Кто это? Поднимайся, поднимайся. Ой, красавец! Вывернулся. Сазанчик, друзья, сазанчик. Сазанчик. Такой уже поприличный. Такой грамм 600-800 Не грамм 600 Есть Ой, красавец Ну смотрите а? Шикарный Красавец, а? вот вам. Красавец. Сазанчик. Позд... Поздний осенний. Хорошая поклевка на две была. Я даже прозевал ее. Отвлекся. Я бы так сказал хорошая хорошая сазанчик сазанчик сазанчик друзья три опарыша скушал красавец среди хвоста у него один, плавник второго нету. Акула. Смотрите, вот такой малюхахенький крючочек, 14 Так, также за самый один, два. стрикозы разлетались вовсю потеплело повылазили отогрелись почему же говорю эта сторона не была. было солнышко тут давит полдня целый день давит в этом месте рыба здесь вода прогревалась самый был теплый участок был Пожалуй, здесь ловить на перевертушке, в проплыв и щуку. Оп, оп, оп, оп, оп. Оп, оп. Сразу, друзья, сразу поклевочка. Сразу. Класс. Вот это класс. Три опарыша дипанул шоколадом. Питчок маленький. Быстро действовать нельзя. Давай, давай, давай, давай, давай, спасайся. Давай, давай, где-то, где-то, где-то, где-то. Вылазь, покажись. Покажись, покажись. Ах, бьется. Давай, давай, давай, давай, давай. Есть, вот он, зеркальный. В этот раз зеркалка. Кто-то мне скажет я такие без пацака ага. на донке такие сейчас ага. а -а -а. это же просто прелесть другие смотрите закончил рыбалку давайте посмотрим на улов что я поймал сегодня Рыбка есть. Очень даже неплохо, друзья. Ну что, ребятки, вот так. Не знаю, килограмм 6-7 рыбки. Поймал. Сейчас буду ее отпускать. вы видите красавцы вам повезло я на диете дома рыбу никто не ест так что путь друзья Ну что, ребятка, рыбалка удалась, центр Краснодара, рыбка есть, клюет, ну отпускайте ее, друзья, пусть живет, пусть радует нас поклевками, рыба есть, все классно, до новых встреч!